еще? По поводу Мальцева. Я понимаю, вы тут ругаетесь, непонятно почему. А, ну понятно, почему вы там не ругаетесь, потому что вас там удалят э -э на Мальцева. И я понимаю все эти обиды, но, к сожалению, или к счастью, или так сложилось, если хотите, нейтрально оценивайте это. Но, как мне кажется, э -э вот идея самого народа власти, вот этой демократии прямой, хотя бы элементов ее, она вот... Единственный проводник у нас, возможно, как я считаю, это Мальцев. И именно против него будет вся машина кинута, потому что им это не надо. Вы слышите, они хоть даже референдум произносят вслух? Они говорят про честные выборы, про хорошего президента, про классного премьер-министра, про все, что угодно в будущем, да. только не про референдум, только не про народо-власти. И вот я не вижу других людей, там просто никто не говорит об этом. Кроме Мальцева никто не говорит. А это единственные, кого будут слушать. Меня никто не будет слушать. Если, конечно, за мной не будет стоять там хотя бы сотни-две э, таких ребят, как Андрюш Толкачев, да, но, э, скорее всего, не будет. И за Стасом тоже не будет. Ну, может, какое-то количество будет. Но единственный, кто может предъявить действительно, и кто может, ну, как бы сказать, свой стульчик там поставить, это Мальцев. И как вы не крутите, нету другого кандидата, кто бы хоть какие-то элементы народа власти готов был внедрить тем или иным способом. Остальным это не надо. Навальному это не надо. Никому это не надо. Зачем? Им надо быть президентами, депутатами. Надо посмотреть гарантии доверия кнопки, как обеспечить. Сергей Иванов. Да, это само собой. Но, понимаете, мы же, это самое, мы же главный вопрос уже, я имею в виду, люди уже главный вопрос свой шкурный, доверили электро электронике, это деньги. Вы же... Как-то смирились с тем, что есть карточки или какие-то там Яндекс деньги или что-то такое. Это всегда еще вот, да, меня уже, как, видимо, пожилого человека в этом смысле, меня всегда колбасит, когда я вот этот пароль пишу. Каждый раз открывая кошелек, я думаю, а увижу ли я там свои деньги? Я не знаю. Ну, понятно. Но в принципе, если уж мы деньги доверяем электронной системе, ну, ребят, ну, голос как-нибудь доверен, я понимаю, а... С точки зрения того, какая это программа, там, хорошая или плохая, так открытый код для этого и существует. Блокчейн это все решил. Вот открытый код, пожалуйста. Найдутся люди, которые, бля, каждую эту самую проверят и скажут, что у вас тут вот что. Даже для того, чтобы взломать, найдутся. То есть, которые захотят сломать. Поэтому, конечно, будут ломать и будут смотреть, и это все. Но это уже не пугает, это всего лишь механизм. Вы садитесь в автомобиль и едете. Вы доверяете тем людям, которые сделали автомобиль, что они туда не гранату засунули, да, а нормальный двигатель. Да, и он поедет, а не подзорвется тут же на, второй, на втором месте. Хотя, может, и подзорваться. Но специально, вроде как, никто у вас не это. Поэтому здесь, понимаете, это же гораздо меньше потери, если ваш голос украдут, чем если деньги украдут. Я не к тому, что надо сделать так, что и похрену. Нет, конечно, надо сделать нормальную электронную подпись. Она уже давно существует. И как бы это самое. По поводу покупки голосов и все прочее. Да, есть некие сложности, есть надо всех их обрабатывать, но. Принцип, главное самое, э, можно реализовать, не делать вид, что не существует 32-й статьи Конституции, а сделать так, как надо. Почему нет? Либо убрать статью и не, не выдумывать там, э, комментарии к ней. Вообще комментарий запретить к закону. Почему они по комментариям судят? Комментарии это не закон. Представьте, у нас закон вот там две строчки занимает, а комментарий занимает две страницы. Они по комментариям судят. Молодцы какие. -то. Мальцев тоже очень хочет быть президентом. Казакевич, я с вами не согласен. Я его немножко побольше знаю, чем вы, я думаю. И для него это скорее абуза. Ему не надо быть президентом. Он вообще к исполнительной власти не предназначен. Вот он лидером фракции в Думе, спикером Думы. Вот это его. Ну... Я понимаю, что он может не согласиться, но ему самому комфортнее именно в этом направлении работать. С стратегическим, законодательным, законотворческим, как, какому угодно, судебным, но не в исполнительном. Это ему неинтересно, это его не, не заводит. Это же конвейер, Это а ему нужна революция, поэтому не хочет он быть президентом, но, но надо. Лучше бы не было президента, конечно. Тогда парламент был бы ну, чем-то настоящим. И там была бы власть. А тут... Про мальцевый ход из Ютуба правда, Альберт спрашивает. А я не знаю. Вы... Я сегодня посмотрю, наверное, Мальцева включил. Вы меня прям возбудили, я не видел.